Здравствуйте, дорогие друзья! И в этом видео хочу с вами поделиться информацией о том, как перезимовала катальпа. В прошлом году я высаживал катальпу из семян. Это есть видео на канале об этом. Я ссылку оставлю в описании, также в подсказках вы найдете эту ссылку на это видео. И вот сейчас у меня в итоге из семян выросло всего три катальпы. И вот они все три катальпы перед вами. Одна вот маленькая, другая побольше и как бы средняя, да? И что хочется отметить, все три катальпы, которые здесь находятся, они зимовали прямо в том виде, в котором они сейчас здесь находятся, то есть вот в этих 10-литровых ведрах, прямо на земле стоя. И вот, наблюдая за ними сейчас, я вижу, что они все три перезимовали прекрасно, вы тоже это видите. Далее уже достаточно большой прирост Вот боковых веток, уже здесь вот, допустим, порядка 10 сантиметров, здесь порядка 8 см. 7 сантиметров вот поменьше которая и, ну это маленькая пока еще маленький прирост там около 5 сантиметров что тоже в принципе неплохо для нее и вот такие вот у меня результаты по катальпе очень я рад тому что она спокойно перезимовала даже в таких условиях э, без укрытия что дает надежды в том что если она будет посажена где-то у нас в грунт, то она также без укрытия спокойно будет зимовать, и ей ничего для этого не потребуется. Ну, здесь в данном случае она пока у меня будет здесь, в этом году, скорее всего, расти также в этих горшочках. А на будущий год я уже пересажу ее на постоянное место жительства, скажем так. Ну, на этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До встречи в новых видео. Пока!